Добрый день, друзья! С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Сегодня коротко отвечу на вопрос: кто может служить в вооруженных силах Украины по контракту? Порекомендую еще. Ну, может, кому интересно, более глубже эту тему вообще на войну? Вопросы военного характера. да. Я вот сам подписан на есть такой сервис. Ну, в фейсбуке, может у них и сайт есть но я в фейсбуке смотрю информацию э -э называется ветеран хаб вот. можете кто, у кого Facebook есть смотреть, там следить ну и они вот э -э кор короткую информацию такую дали, я ее вот честно скажу пересмотрел, перепроверил согласно нормативной базы ну, все соответствует, коротко озвучу э -э и ну вот таким вот образом то есть, кто может служить? Могут служить резервисты, военнообязанные, которые имеют офицерские звания. Срочники и мобилизированные, имеют высшую профессионально-техническую, полную или базовую общую, общее среднее образование, и не служили раньше. То есть, когда спрашивают, у меня нет там опыта, призовут, не призовут, ну вот по контракту можете служить аж, аж бегом. Так, возраст кандидатов от 18 до 60 лет. Ну, это уже все знают. Следующее. Для службы по контракту необходимо в территориальный центр комплектования или своей военной части подать документы. То есть, территориальный центр комплектования и социальной поддержки это военкомат. Если подаете в военную часть, то значит вы там как срочник проходите службу. И заканчивается это срок срочной службы, да, вы можете подать документы, заключить контракт и дальше уже служить по контракту. Есть, и вот что нужно. Подать заявление на вступление на военную службу по контракту, рекомендационный лист военной части при наличии, ну, допустим, если вы хотите, может быть, рядом с местом жительства служить, да, и, или в той части, в которой вы проходили срочную службу, то вы можете обратиться туда к командованию и взять рекомендационный лист, и вас туда потом распределят, вот. скорее, ну, скорее всего. Письменное согласие на сбор, обработку персональных данных и проведение специальной проверки сведений. Это без этого тоже не обойдешься. Сейчас везде согласие на сбор персональных данных нужен. Так, Документы какие нужны? Копия паспорта гражданина Украины или ID карточки, идентификационный номер, копия документов о рождении, служебная характеристика с места работы или обучения, аттестат или диплом, копия документа о браке или его расторжении, копия документов о рождении детей, справка о трудовой деятельности или копия трудовой книжки. Справка об отсутствии судимости или ее погашения. Сейчас эта справка не выдается. Сейчас выдается вытяг. О том, как это, этот вытяг получить, я снимал видео короткое. Добавлю в конце этого видео, будет ссылка на это. На, ну, как получить справку. Она бесплатная. Кому-то 30 дней, кому-то я вот себе, допустим, сформировал в течение минуты. Эта справка. Вытяг. Выписка да, сформируется. Ну, на украинском вытяг. Вот. И копия военного билета для военнообязанных. Фотокарточка 9х12 1 штука и 3х4 2 штуки. Это вот, э, этот перечень может меняться. Ну, если, допустим, у вас будет это э, в наличии, то ну, подготовлено, то лишним точно это не будет. Вот Для службы по контракту что нужно? Пройти военно-врачебную комиссию. Этот вывод военно-врачебной комиссии, карточка медицинского осмотра и сертификат наркологического контроля подать в военкомат. Вот. И э, справки об отсутствии пребывания на учете псих, психоневрологическом э, и кож вен и диспансере, и туб диспансере. что нет наркологической зависимости, не стоите на учете и не болеете туберкулезом. Вот. И определить группу крови и резус принадлежности, результаты анализов на СПИД, на ВИЧ, сифилис, гепатитов В и С. Вот. Ну, как вывод, если одна из этих болезней у вас будет обнаружена, то, естественно, вы не сможете служить. По контракту перед службой по контракту необходимо еще пройти профессионально психологический отбор в территориальном центре комплектования ну там тесты все их проходят кто служил знает вот. и необходимые документы которые еще если нужно будет укажут в территориальном центре комплектования в военкомате и потом уже после этого заключается контракт и ждете отправку непосредственно вместо службы. Вот номер телефона этих юристов в ветеран хаба. Вот. Для тех, кто ну, непосредственно хочет да, служить, я, ну, тут написано «Линия поддержки жен и семей защитников и защитниц». Это не реклама, это просто я вот тоже здесь беру информацию для того, чтобы вот на своем канале рассказывать. Ну и тоже рекомендую, как бы, о чем бы нет. Ну и на мой канал подписывайтесь тоже, потому что подписчики это всегда хорошо. Лишним не будет. Я же для кого-то это делаю. Кто-то, может, не знал о таком сервисе, поэтому рассказываю то, что сам нахожу, ищу ответы на вопросы, которые вы задаете, и вот сталкиваюсь с такими же э, юристами, потому что я до начала военного положения не был военным юристом, и военная тема меня касалась только лишь ну, в моих личных вопросах: да, с прохождением военной службы, и, и все. То есть я никогда не консультировал, э, поэтому многие вопросы для меня как первопроходчески, да, я сам изучаю, и тогда уже только даю такую информацию на канале для вас. Ну, еще раз, да, лайк можно же поставить и подписаться. Почему? Потому что смотрят э, больше людей, чем подписаны, ну, в разы. Вот. так что подписывайтесь, не пожалеете.